Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и я, Вичезар. Сегодня мы поговорим о сказках, о героях-сказах, о том, как эти герои жили в миру, какой смысл они несли раньше и как они были искажены сегодня. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Сказка о репке. Посадил дед репку. Что это означает? Это значит... Дед основал род. А затем к нему начали присоединяться его потомки. И они начали этот род приумножать. И даже маленький член этого рода имел большое значение. Потому что, как вы помните, подошла мышка в конце цепочки родовой. И только ее усилиями репка была вытащена. То есть это говорит о том что в роду каждый член рода имеет большое значение. А в нынешней интерпретации в сказке о Репке, какой член семьи был исключен из этой цепочки родовой? Мама и отец. То есть дед, бабка, внучка, а где же мама с папой-то? Вот это действие, которое было произведено, о чем говорит? О том, что разорвали связь поколений и разорвали родовую связь. Поэтому эта сказка не несет целостности той, которая была ранее. Сказка о золотом яичке. Снесла курочка ряба золотое яичко. Золотой цвет – это божественный цвет. И бабка с деткой не могли разбить это яичко. О чем это говорит? О том, что они не смогли познать божественную мудрость в меру своего восприятия, в меру того, что они понимали жизнь и связь с богами. А пробежала мышка, хвостиком вильнула, яичко разбила. И после этого снесла курочка. Ряба, простой яичко, говорящий о том, что бабка с деткой в меру своего восприятия понимали мир так по-простому. Вот смысл данной сказки нужно медленно постепенно постигать божественную мудрость а теперь говорим об искаженных образах героев наших сказок русских древних героях, о тех которых мы знаем как баба яга Кощей бессмертный и прочие герои наших различных сказок тоже такая была баба яга баба яга в нашем древнем представлении это прекрасная богиня в золотых сапогах, которая ходила по весим различным и наблюдала и охраняла деток малых. Было принято, когда уходили старшие, ну, родственники, папа, мама куда-то на труд какой-либо, то наказывали старшим детям следить за младшими, потому как они должны были под присмотром быть. И вот баба Йога наблюдала за, за всеми детьми. И где нерадивые родители оставляли детей без присмотра, то она этих деток собирала и уносила в свои чертоги. Ирийские горы, которые ныне мы знаем как Алтайские горы. Тех деток, сирот, которые остались без родителей, или тех деток, которые были без присмотра, она проводила обряд очищения. Они одевались в белые одежды, укладывались на палате, и перед ними задвигалась каменная стеночка. И огнем перед этой каменной стеночкой очищались эти детки. Их прерывалась связь с родом земным для того, чтобы они стали жрецами. И затем создали семейные союзы между мальчиками и девочками, как жреческий союз. Еще несколько слов о таком герое, как Кощей. Его мы знаем сегодня как Кощей Бессмертный. Так вот, в наших древних представлениях Кощей несли мудрость божественную. Кощей его называли. Он пел песни о богах, был мудрым и нес как раз ту информацию, которая передавалась из рода в род. А те, которых мы знаем как Кощей, это те, Представители серого мира, о которых мы с вами говорили в предыдущих роликах, которые несли невежество и незнание. Поэтому это большая разница. Вот представьте себе, поменяв одну буковку, совершенно меняется смысл и образ того героя, о котором мы наслышаны как о бессмертным. Еще один образ и герой сказочный – это «Снежная королева». Извращенный образ богини Марены – которая несла как раз покой душам человеческим и покой природе. Мы об этом в предыдущем ролике с вами говорили о празднике ныне называемой Масленицей или о празднике Веста. Смысл этой сказки, где снежная королева умыкнула Кая, этот мальчик был необразован, невежественен, и вот она, дабы передать ему божественную мудрость, вела его в то состояние, когда он постигал, отключившись от эмоций, божественную мудрость. Это и есть смысл как раз того действия, которое Снежная королева или Марена произвела. И, соответственно, нынче мы воспринимаем ее как злыдня последнего. Нет, это не так. Марена — это богиня. И богиня, несущая покой земле и душам человеческим. И Кай, который был необразован, мог быть образованным, постигшим божественную мудрость. Но воля человеческой, в данном смысле его сестры Герды победила Марену, потому что она проявила волю, и вот это человеческое состояние воли и любви растопило тот лед покоя, в котором он находился. Ну и, соответственно, видимо, Кай не получил той мудрости, которую, в принципе, мог бы и получить. Поэтому изучайте русские сказки, в них глубокая мудрость в них глубокое понимание мироустройства в тех же сказках Бурова Медведя, который Лепешкин написал первая книга как раз вот от, об этих переходных периодах состояния природы очень здорово написана правильно написано: и о кощее и о морене и о перуне и о духах и о людях их взаимодействие между собой очень интересные сказки вот мне они на душу ложатся, и они очень правильно отображают вот эти все наши взаимодействия между людьми, богами, духами, стихиями и так далее. Уважаемые друзья, в Инстаграм есть наш блог, который рассказывает и показывает короткие сообщения, релизы о тех событиях, о Вестях Валкон, которые вы можете посмотреть постоянно. Поэтому подписывайтесь на наш блог в Инстаграм. Получайте свежую информацию, следите за нашими событиями. Еще один интереснейший персонаж, герой наших сказок, это Змей Горыныч. Его образ совершенно извращен, потому что Змей Горыныч хранитель мудрости божественной. И он жил в горах, хранил сокровища несметные, которые были внутри, и не позволял ими пользоваться тем, кому не положено. И позволял и давал кузнецам и другим мастерам или каменщикам, камнерезам, те, которые были достойны по духу совершать те обрядовые действия, притворять в жизнь те образы, которые были божественными. А вот образ Ивана, который охотился за сокровищами материальными, это не наш герой. Иноземный, о которых мы говорили, о героях, пришедших нам на землю, с тех миров, которые называются технократическими. Который пришел, охотясь за той энергией, за той мудростью, которая была заложена между земными родами и небесными родами. Все те герои из Серый Волк, которых мы знаем сегодня, они были наши герои, положительные герои. А вот Ивана, которого представляют ныне положительным, он как раз был отрицательный герой, потому что он охотился за чем? За материальным благом! А материальное благо – это не наша история. Наша история – это то, что мы считаем богатством духовным. А состоятельность человека тоже поощряется. Но он состоятельен во всем – и в материальном, и в духовном. Тогда это целесообразно, целостно, и это гармонично с тем мирозданием, в котором мы живем. Уважаемые друзья, мы выпустили новую книгу по нашей ведической концепции здоровья. Называется она «Правило быта» или «Современный домострой». И по ссылочке вы можете ее приобрести. И еще несколько слов о том герое, которого мы знаем, как Серый Волк. Серый Волк – это санитар природы. Мы живем сейчас в эпоху Волка. Покровитель эпохи Волка – это бог Велес, муж бабы-йоги. Вот они как раз жили в той избушке на курьих ножках, так это космический корабль, охраняющий переходы между мирами. Вели сохранял переход между Навью и Правью, а баба-яга между Явью и Навью, и вместе они их семейный союз следил вот за этими переходами и не давал тем личностям и сущностям незаконно попасть в иной мир, не несоответствующий их духовное развитие, несоответствующий их состоянию не позволяла им перейти а, беззаконно в другой мир и попользоваться, как Ивану, сокровищами несметными. А та ступа, на которой летала баба Йога, это и есть маленький корабль или вимана, на котором она перемещалась. Вот представляете себе, какой смысл заложен был в данной сказке. Поэтому изучайте, друзья, наши древние символы, образы, сказки, наш язык, нашу культуру, то есть культ, божественного сияния, и вы будете счастливы. Изучайте иконы, которые вы можете найти в нашем магазине, по ссылке вы можете посмотреть. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания, до новых сказок.